Преимущество бонусной программы. У нас 9 уровня бонусной программы. Мы еще раз повторим. Достойное вознаграждение. Бонус не читается моментально. Нет возможности. Что такое? Интронизация. Честно говоря, я читал. У меня тоже записи. Я думал, выйти идете спите репровизировать. Оказывается, интро. Помните, как медиафлан там ходил? Бортиросян садился за рояль. Говорит, вы откуда приехали? Больдог выходит, говорит, но... Прекрасный город Воронеж, кстати, там Камеди тоже привечен как прекрасный город. Вот. И помните, я говорил, есть Воронеж, и я победил на Евровидении. И Мартина Зевсес спросил, какой песни поедет, когда я пою песню про 33 коров, но сначала интро. Вот интро, это уже дальше визация. новое цифровое пространство, не расширение экономики. Добрый день всем. Добрый день. Я немножко смотрю на вашу тусовку немножко со стороны. Не являюсь пока участником криптовалюты блокчейн, э, призм. И не являюсь пока участником вообще торгов этих криптовалютных. Но я занимается разработкой стратегических схем будущего. И поэтому здесь я прекрасно понимаю, что сама криптовалюта, и в данном случае риск, это шаг в торговле будущего и шаг в том, что вы получите в будущем рабочие места и сможете обеспечить свою жизнь деньгами, достатком и жизнь своих близких. Вот этот доклад я прочитал позавчера в МГИМО на стратегической сессии. Некоторые вот коллеги были, там на той же сессии, тоже читали доклады. И что интересно, нас ждет с вами не только цифровая валюта, к которой вы уже помаленьку начинаете привыкать, я тоже начинаю привыкать, нас ждет с вами еще и цифровые операторы этих валют и операторы жизни. Для меня, например, было очень удивительно услышать то, что большой руководитель структуры Сбербанка в своем докладе уже официально говорит, что в 2023 году население земли будет состоять из 80% из аватаров. Вы представляете, если мы сегодня существуем наравне с роботами, роботами я называю в данном случае не только умные машины, кофеварки и холодильники, но и также некоторых представителей рода человеческого, то в скором будущем, а осталось 4 года до 2023 года, уже будут третьего вида люди, которые будут представлять цифровую реальность. Сегодня мы смотрим на это с большим удивлением. Но вы видите, что уже из рекламы больших людей, из больших предприятий идут эти посылы. Значит, это уже реальность, рассчитывается такими структурами, как Сбербанк. Ну и, естественно, более высокими структурами, и, естественно, это будет наша жизнь в ближайшем будущем. Что такое интернизация? Интернизация – это та среда, в которой мы будем существовать через несколько лет, причем это будет быстро очень, и это та среда, которая создаст нам и организует проверенное пространство, в котором мы сможем не только жить, но и осуществлять, естественно, наши экономические проекты, в том числе и свой собственный бизнес. И тут я согласен с организаторами, что наилучший образ создания бизнеса будущего это сетевой бизнес. В самом широком его понимании. Я бизнесом занимаюсь уже, по-моему, с 89-го, может быть, с 90-го года. И все вот эти банкожские, расстрелы Белого дома я наблюдал сам, уже будучи бизнесменом тогда. Ну, конечно, маленьким и большим. Но могу немножко даже похвастаться У меня, скорее всего, у единственного Ну, по крайней мере, у одного из первых Был собственный вертолет в начале 90-х годов И на этом вертолете мы его из парка Дусав Перевели в гражданскую авиацию Это было сделано первыми Мы первыми сделали И на этом вертолете мы спасали По санитарной авиации людей Несколько десятков человек мы буквально спасли от смерти. Так вот, да, спасибо. Я просто этим примером хотел не похвастаться, а проиллюстрировать то, что стараясь идти в авангарде каких-то очень интересных решений. И вот данная система призм это такое же авангардное решение, по крайней мере, потому что, во-первых, это цифровое решение, а наш мир, как я уже сказал, идет к цифровому к цифровому воплощению. И второе, это то, что эта система получила государственную регистрацию в том или ином виде. Это тоже большое преимущество этой системы. Так вот, всю свою экономическую и бизнес-жизнь я как раз строил командой. У меня всегда работала команда. У меня никогда не было конкуренции внутри предприятия, так, чтобы один другого выталкивал как кукушонок локтями и сбрасывал его в пропасть, как вот было показано на одном из, слайд, из слайдов. Командная работа всегда дает лучший результат. И команд существует, как всегда, две внешние, которые вот сейчас складывается из вас, и внутренние команды, про которую я говорю. Это человек, который дополнен какой-то системой роботов и каким-то аватаром будущим, ближайшим будущем, человек уже будет представлять собой команду из таких вот по меньшей мере трех вещей, трех существ, а по максимуму это может быть еще и команда единомышленников и команда сети. Естественно, в таком образе будут решаться гораздо более высокие задачи и достигаться гораздо более серьезные результаты. Я попрошу организаторов, уйти к меня. Наверное, вот этот. Сейчас. Да. Значит, проект -электронизация в данном контексте следует рассматривать как расширение пространства торговли, пространства взаимодействия в цифровую сферу. Интернизация – это пронзание нуля. Интернизация подразумевает под собой то, что человек в ближайшем будущем сможет оцифровывать сам себя и оказываться в виде аватара, либо в другом виде, в том цифровом пространстве, где он будет делать бизнес не через роботов сегодня и не через интернет, доступ к интернету, а непосредственно своим влиянием. У каждого будет вот такая штучка примерно, когда он себя будет оцифровывать и уже в цифровом виде окажется по ту сторону экрана-монитора. В цифровых вариантах будущего, фантастического будущего уже рассматривались такие схемы, и я думаю, раз представители Сбербанка уже начали об этом говорить, то это нас ждет очень скоро. Надо быть к этому готовы, и те, кто уже делает шаги в этом направлении, конечно, получат первые, самые сладкие сливки. Э, никто нажал. Так. Я буду листать, вот так, посматривать, и буду говорить. На самом деле, почему сегодня сложилась такая ситуация с нашей объективной реальностью? Дело в том, что физические характеристики, к которым мы привыкли с детства, к которым нас учили в школе, они начинают уплывать. Все вы, наверное, видите, ну те, кто по крайней мере следит за интернетом, с передовыми публикациями, в том числе и в Ютубе, все вы, наверное, видите, как ломается парадигма прошлого. Вы видите, как возникает куча нерешенных вопросов к тому же космосу, например. Я как конструктор ракетных двигателей по образованию, то есть одной ногой в космосе стою, я, например, не могу для себя получить ответы на некоторые вопросы касательно космических полетов. Ну, например, самый главный вопрос, почему космонавты, которые обладают огромным количеством съемочной техники, не могут нам до сих пор ни разу официально предоставить качественную съемку поверхности Земли. Просто вот целиковой Земли, Земли, любую, все время это какое-то использование, вот так называемую камеру и глаз, которая искажает реальность и которая не дает никакой качественной оценки этой реальности, которая снята. Более того, реальная физика, современная физика, она показывает, что полеты в космос в том виде, как нам их демонстрируют, они принципиально невозможны, потому что выход в космос – это нарушение всей физики, которая нам известна. По крайней мере, скафандры должны представлять собой массивные конструкции, которые сдерживали внутренние давления и не взрывались бы, как кончики там в открытом космосе. И вот таких проблем в современной реальности, их очень много, вот таких вопросов. И для того, чтобы их решить, нужно либо углубиться в реальную физику и начинать вкладывать в нее огромные ресурсы, либо действовать другим путем. Современная наука идет в сторону цифровизации. И цифровизация — это не просто какое-то слово, которое сегодня модное. Это направление, в которое человек идет автоматически. Он идет, поведуясь вот этому слову, Эволюции и цифровизация – это ближайший итог наших усилий. Цифровое пространство, чем оно будет нам интересно? Оно нам интересно не так, как сегодня нам предположили на первом этапе, что, мол, э, будет торговля, вы можете торговать через какие-то сайты, доказывать себе пиццу и тому подобное домой. Нет, все будет гораздо сложнее будет обустроено совершенно другое пространство, физическое пространство цифрового характера, где будет напрямую происходить работа и жизнь человека в виде том, в котором он может существовать в цифре. Я опять говорю об аватарах. И естественно, в цифровом пространстве будут свои деньги, поэтому мы сейчас разрабатываем... Новые деньги в виде криптовалюты, в том числе и призм, это как раз те первые ростки, которые вырастут в ту финансовую систему, которая будет находиться по ту сторону экрана. Это, опять же, и рабочие места, это политика новая, это новые банки, это новые валюты как концепции. И это, естественно, рубежи обменных пунктов между реальностью и виртуальностью. То есть, пролистаю я это, сразу перейду к вам в принципиальной схеме. Вот эта принципиальная схема, она показывает всю широту системы, в которой придется нам существовать через 3-4-5 лет. Сегодня динамика развития настолько мощная всего нашего, нашего общества, что... Цифровые вещи реализуются очень быстро. Если 20 лет тому назад не было даже компьютеров нормальных, я застал персональные компьютеры размером в несколькоэтажный дом, то вот сегодня вы видите, дети рождаются сознанием компьютера уже при выходе в этот свет. И маленькие детишки, которые еще ходить как следует не умеют, они уже пользуются на автоматизме всеми компьютерными гаджетами и всеми их возможностями. На этой схеме показана структура пространства будущего. Конечно, может быть, многие из вас ее сейчас не осознают, но постепенно она начнет реализовываться. И я еще раз скажу, что мне позавчера было очень приятно и неожиданно услышать от руководителя Сбербанка часть реализованной вот этой схемы уже. Поэтому заканчиваю свой такой короткий доклад. Я вам говорю, что вы стоите на правильном пути, на мой взгляд. Я понимаю, куда вся эта система движется. Я понимаю, что только командной работой можно будет достигнуть полож положительных результатов. И естественно, кто смел, тот и съел. Кто первый, тот и возьмет все положительные плоды. Надо работать над ситуацией. Кто делает все правильно, тот получает прибыль. Кто шарахается и тормозит, тот получает тормозную дорожку. Спасибо. Еще раз пригласите. Давайте скажу небольшой тайминг. Давайте теперь им у нас с вами... Замечательно, спасибо вам большое за организованность. Приятного аппетита, ждём вас на обеде. Подлёгкую, красивую музыку. Покушайте, друзья, очень вкусно, прекрасный сортимент. И ждем вас сами по достаточному времени. Ладно, у вас на канале выйдет это видео про... А, ну что с кем Нет, может, мы сначала с А вы, если Народ, Извините. Я извиняюсь, можно с вами сюда копировать? Сурин, Спасибо. Вот. дай Я вот с за Очень много ваших. Получилось? Все конечно, Все Илюха, ты книгу-то придашься сказать? Да. Давай, давай, пока не пришли. На Спасибо, На Спасибо. Еще лучше, чтобы мы Просто все же не скажем. Техосистема. Что а как Обмен, обмен, Мои объекты, которые я считаю, что это просто система такая новая, что нам дали для самоорганизации, чтобы мы это использовали. А здесь, в общем-то, эта система, она готова, говорите, ставьте QR-код и пользуйтесь. Ну, будем использовать это. удачи. А Сбербанк, получается, технологию вообще к себе внедрит, так? Не, не был А он сказал, он там пакет. Про Безопасность, Про безопасность и аватары они вам? Да. Аватар это на сегодня электрон. уже носитель? Для человек. этого для этого они сейчас и делают сканирование, да, вот в этих банкоматах. Ну, они нам а не сказали. Можно, можно отказаться. Нет, Понятно, они нам про он это не мать, сказали. Я заставит. Они нам не сказали, что для чего они делают. Но мы будем. Что... Что 20... 20... 30. 30 марта. Барбиров, под Да, я тоже хочу поздороваться да, сегодня ну, Мы с ним случайно, случайно айно встретились в МГИМО. Вот. Случайно ничего не происходит? Да, но я не игру я случайно. Вот. И в итоге получилось, что он молодец. А он молодец? Да, он молодец. Пришел и посмотрел, тему мы занимаемся. про призму рассказывали. то давно Ну, чтобы как-то в тему въехать, мы узнаем с этим. Кто устраивает Атаки на наш Ну, Мы комментарии вы, вы пишите, у нас все просто да? с комментариями. А, а там, кстати, комментарии очень тупые. Никто ничего, по сути, вот, да, на всех на всех. ну, нет, просто а кажется, люди не осмысливают то, что <связь> говорится. Просто. Шпиев. Ну, слушай, вы, ну, а, а, с одними я согласен, с другими бывает. Нет, ну, просто нет, вы, некоторые, может быть, да, а не так. не обещало. Я снимаю видео для канала. А, будете на моем канале.